Он подкрался незаметно с мандаринами в руках, заявил авторитетно, что без елки ну никак, и представился вальяжно что-то типа «Бонд! Джеймс Бонд!» Подожди, припомню точно, он сказал «Год! Новый год!» Говорил «Несу здоровье, радостный, беспечный смех, счастье, море вдохновенье!» И блистательный успех. Попросил почти что слезно Черкануть твой адресок. Так что жди с мешком подарков. Новый год на свой порог!